Я пришел по приглашению Сергея Афанасьева, доктор Шницель. Вот. И он сказал, что будет сегодня мероприятие, посвященное фильму Брат 2, брат 1. Там, ну, а вот, ты там... любишь эти фильмы? Ну, да, конечно, я его как-то не воспринял, потом, потом немножко еще пару раз пересмотрел, и я понял, что это очень круто. А это как давно. тебе вообще проект профессиональный? Что ты думаешь о... о том, что делает Сергей? Я думаю, это круто, это круто, привлечение, как говорится, менее известных людей, дать им раскрыться. Мне кажется, этот проект имеет большое будущее, он очень интересный.